Всем привет, с вами Росиксон, и сейчас я расскажу о ZOMLAND, а также будет розыгрыш 5$ долларов в токенах NIR. Так, с долларов получит тот, кто напишет лучшие комментарии о игре Зомленд. Так, ZOMLAND это первая игра, плайтлёр NFT, основанная на NIR. Кстати, она победитель NIR Хакатона в номинации «Лучшее использование технологии». Чтобы играть в Зомленд, вам необходимо иметь кошелек NIR. И небольшой баланс токенов НИР. Как создать кошелек? Я уже делал видео. Можете посмотреть в моем плейлисте НИР. Такс. Когда у вас есть кошелек НИР, вы можете войти под своей четной записью, подключить свой НИР кошелек зомби. Все, теперь можете начинать играть. Такс. Начинаем свое путешествие с мента земель. Каждая земля будет производить зомби один раз в день. Вы можете владеть свободной землей или купить большую, она будет приносить больше зомби каждые 24 часа. В игре можно ментить NFT, это земля, зомби, монстры. Размещать свои NFT на игровом рынке, убивать собственно зомби и получать внутриговой токен ZML. Принимать участие в интерактивных сражениях, ну и так далее. Так, земля. Наличие земли у вас, будет возможность ментить зомби каждый день. Также вы можете отправить монстра. Чтобы обнаружить ваши земли и получить шанс найти некоторые товары. На каждом участке земли можно получить определенное количество зомби каждый день. Существует три типа земель. Малая, средняя и большая. Шансы на выпадение зомби в зависимости от типа почвы. Зомби-зомби-такс. Это многочисленная армия, которая собирает вас к победам и целям. Каждый зомби к одной из коллекций. И его карта принадлежит одному из вариантов. Редкости обычный шанс выпадения 70%, такс, нечастый шанс выпадения 24%, редкий шанс выпадения 5% и эпический шанс выпадения 1%. У каждого зомби свои показатели здоровья, атаки, скорости интеллекта, которые характерны для цены в токенах ZML. Эти функции используются для создания собственного монстра. Чем старше зомби, тем его больше цена в токенах ZML. Возраст монстра также используется для избыточных функций, описанных в разделе монстра. Так, Чтобы получить монстра, вам нужно собрать 10 зомби из одной коллекции. В результате характеристики монстра, здоровье, атака, интеллект и цена его токенов земель соответствует сумме характеристик всех собранных зомби. Скорость будет средней скорости выбранных зомби. Монстры. Как уже было сказано выше, зомби могут блокироваться в коллекции. И обменять на мониторинг сильного, крутого и мощного зомби. Рынок позволяет покупать и продавать земли, зомби и монстров. Такс. Для ссылки NFT на рынке нужно. Нажать в меню карты и выбрать продать. С правой стороны вы видите выбранный NFT для продажи. Ввести цену каждого NFT. Нажать на кнопку продать. С правами на управление и подтвердить транзакцию. Так, -с. Токен GML. Токен будет как токен управления, внутриигровой токен, для целей обмена, для стекинга. Токены управления, это токены, которые пользуются правами голоса в причастном проекте. Они пользуются основным служебным токеном протоколов DeFi, поскольку они оплачивают предоставление права между пользователями через токены. Такс, владельцы земель также могут делать ставки, брать кредиты и продавать их на рынке или на биржах. Тем не менее, их единственная основная цель является достижением управления. Примерно так. Да, у меня могут быть некоторые ошибки. Буду благодарен за критику в комментариях. Не забывайте участвовать в конкурсе и все ссылочки будут в описании.